Последний секунд, тебя не бывали или нет. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, самое время подготовиться к Новому году основательно. Наши любимые спиртовые настойчики, Спирт присутствует, спиртомер в наличии. И сейчас быстренько замутим наши новые новогодние рецепты. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала. Вам не сложно, если ролик не понравится, уберете лайк, ставьте лайк и досматривайте до конца. Прежде всего нужно нам через фильтр аквафоровский прогнать наш спирт. Специальная спиртовая кассета. Проверим. Запах потрясающий. Сразу... О двух прекрасных фактах нам это говорит. У меня нет ковида, и спирт действительно настоящий. Хм. он не 96. Вот 80. это поворот! 80. Ну, значит бум поменьше разбавлять. И еще разочек поговорим с поставщиком. Не дай бог ты, сука, я тебя встречу, блин. Ты пизда сразу. тебе ты, ты ходи, сука, я и оглядывай. Сразу. У меня сочувствующих духу я. теперь, пока спирт капает, капает, прямо-прямо вот, капает, подготовимся к нашим ингредиентам. Первая настойка. Три лимона, немного имбиря. 268 грамм. Ну а лимоны, в принципе, стандартные. Порубим имбирь. Лумочкой, вот в общем, порезали имбирючек. Ничего не надо не, не строить на 4 части. Прям с кожей, хорошо вынужден. Даже наверное, даже наверное на 8. Первая партия ингредиентов готова. Отправляем сразу на 1 баночки. Ну а теперь посмотрим, что тут у нас с киви. 531 грамм. Порежем на мелкие части. Ну что ж, и следующая наша настойчика. Чистый ананас. 2 Возьмем большую часть агиодно-ананасовую настойку. А где-то треть, может четверть пойдет экзотическим фруктом. Приступим. Мне идет. Ну что ж, большая часть двухкилограммового нечищенного ананаса пошла в ананасовую настойку, подготовленная. Остальное сейчас порежем для тропического настоя Вот одного манго Чуть поменьше М -м, М -м. По сути Дай вкусно По сути вкусно Обалденно, это просто Ну, а маркую сразу в баночку. <реклама> Потрясающий плохо. Вот. А, ароматно. А выглядит так потрясающе. Просто изюм. <реклама> Ну что ж, все наши чудо-коктейли новогодние подготовлены. Киви настаивается на 60. Тропический микс настаивается на 60. Здесь манго, треть ананаса двухкилограммового и два плода маракуги. Здесь ананас, ну и лимонная имбирная настойка против ковида и других заболеваний тоже готов. запаковываем, убираем. Настаиваться дней на 12-14, потом продегустируем, периодически будем потряхивать с балками. Чекит, чекит. Вот такими потряхиваниями периодически мы добьемся наилучшего аромата. Так что увидимся на дегустации. Пока!